Добрый день, дорогие друзья, я Игорь Черноусов и очередное видео из серии о нечестных проектах в интернете. Проект называется Level Clicks. Это очередной, но ну, надеюсь, последний. Ну, скорее всего, вряд ли букс коммерческий, так называемый. А многие из этих буксов хорошо стартанули, потом как-то очень плачевно закончили. Об этом проекте давно хотел снять видео. Почему? потому что данный проект но ну, уж чересчур нечестен в чем заключается нечестность обратите внимание на главной странице букса вы видите что типа все нормально и люди регистрируются может быть не так много но регистрируются и вроде бы деньги выплачиваются да вам на почту если вы там зарегистрированы были приходят письма которые говорят что все отлично ребята идите несите нам деньги но ну, а что происходит на самом деле этот проект просто забирает у вас деньги наглым образом и ничего вам не возвращает. Но земля круглая и создатели этого проекта были наказаны. Причем были наказаны платежной системой PayPal. Всегда хорошо относился к этой платежке. Теперь уровень доверия поднялся к ней еще на, один, на одну ступенечку выше. Друзья, данное видео снимают только потому, чтобы вы могли воспользоваться этой возможностью и вернуть свои деньги, которые вы вложили вот в этот нечестный проект. Коротенько о, скажем так, нашей истории в этом проекте. Проект вложили 50 долларов, купили 200 рефералов на них. Все в начале было даже очень-очень и неплохо. Обратите внимание, был платеж осуществлен вот, 50 долларов на проект Level Clicks. Заработали тут порядка 18 или 19 долларов, а потом случилось нечто э, интересное. То есть рефералы купленные вообще пропали. То есть, ну, 200 рефералов исчезли из аккаунта и все. А служба поддержки, саппорт, он здесь просто место только занимает, то есть не отвечают ни на какие вопросы. А, форума нет, то есть была кнопочка, сейчас ее вообще что-то не вижу, кнопочки форум. Когда кнопочка была, войти туда не было, не представлялось возможным То есть форум отключили. Отключили, видимо, только с одной целью, чтобы пользователи проекта не обменивались информацией. То есть, когда каждый по себе, все создается впечатление, что только у вас плохо. Хотя на самом деле плохо не у вас, а плохо во всем этом проекте. Была предпринята попытка вывести деньги. Причем, когда деньги заводили, то есть деньги проводились через PayPal. Когда уже пытались заработанные деньги вывести то PayPal уже не было. Благодаря Пайпэллу из этого проекта можно выдернуть было свои деньги. И, видимо, только по этой причине платежную систему отключили. А на Пайзу была сделана заявка на вывод денег, и деньги не дошли. А проект продолжает работать. То есть приглашают, зовут, подписывают и так далее. Хотя... Все, кто сюда приходит, остаются только с одним, то есть с нулем или с минусом и с разочарованием возможности заработать в интернете. Как я уже сказал, это видео снимаю только с одной целью – показать, как можно вернуть свои деньги из этого проекта если вы их заводили через Paypal. Вот это вот ключевое условие. Вот если вы эти денежки заводили через Paypal, можно вот эти, в нашем случае, 50 долларов выдернуть из этого проекта. Как это делать? Что вам нужно? Вам нужно войти в аккаунт Paypal, выбрать раздел «Центр решения проблем», нажать «Оспорить операцию», выбрать «Спор о товаре». Значит, теперь необходимо найти код операции. Нажимаем на «Найти код операции». Выбираем за последние, ну в нашем случае за последние три месяца. Вот эта операция. Выбираем ее. Так, вот он код. Я его просто скопирую. Нажимаем «Продолжить». Значит, появляется окошечко «Причина открытия спора». Проверяем, ту ли мы операцию выбрали. И теперь, что нужно указать. Я не получил товар. Нет, это нам не подходит. Я получил товар, но он не соответствует описанию. Нажимаем «Продолжить». И теперь нам нужно выбрать уточнение, что же не соответствует описанию. Значит, здесь необходимо подойти к выбору этому внимательно. Значит, выбираем «Неполное соответствие описанию товара». Теперь выбираем категорию покупки. Нам нужно выбрать услугу. А теперь вам необходимо написать, что же вас не удовлетворило. Здесь нужно писать, осуществлялся депозит на баланс аккаунта проекта в качестве инвестиции, заказанная выплата из проекта не выполнена, техподдержка проекта не отвечает, это нужно обязательно указать в ответе. Теперь смотрим, ваш платеж в пользу продавца составлял 50 долларов. Вот ту претензию, то количество денег, которое вы хотите вернуть. Я хотел бы вернуть 50 своих долларов. Нажимаем «Продолжить». Значит, по какой, по какой причине мы обращаемся к Paypal? Причина у нас следующая. Не отвечает центр поддержки. Я уже пытался прийти к соглашению с продавцом до открытия этого спора. То есть вы писали в техподдержку, но вам не ответили. Либо можно выбрать, я считаю, что достичь договоренности с правцом не удастся. Но лучше первое. Не удастся. Ставим галочку «Я обязуюсь предоставить правдивую информацию». Я приму «Полное возмещение». И перевести в претензию. Все. Все, что нам осталось, это просто-напросто дождаться. Вот она ваша претензия. Можно нажать просмотр. Посмотреть, в каком она состоянии находится. И как только денежки вернутся, мы это сразу увидим. Значит, как только я верну свои деньги. Вот сегодня у нас 20 марта. Претензия отправлена. Она решится. Я досниму свое видео. Все. Всем спасибо. Возникнут вопросы. Пишите.